Первая практика, которую я советую всем освоить, и тем, кто уже имеет семью, и тем, кто создает семью, и тем, кто уже вроде бы ничего им не нужно в семье, все вроде бы выстроено, все, и дети и даже внуки есть, так вот, чтобы и дети, и внуки воспользовались этой практикой. Практика простая. С кем садиться в лодку, в семейную лодку? Большая часть проблем рождается там, где в лодке сидят не те люди. Главным слоем создания семьи мы считаем любовь. Да, это важно. Это важно. Любовь действительно много чего делает. Но если вы, если, а вы знаете прекрасно, что любовь и убивает. Вспомните Ромео Джулетто. Такой пример, но ну, не просто исторический. Он вообще-то случается практически э, и в наше время, и довольно часто. Поэтому, чтобы создать семью, любви одной мало, а иногда она даже вредна. Возникает сильная любовь, и закрываются глаза на все. На все. И вот он ее на руках заносит в лодку, отталкивается от берега, плывут. И вот здесь вот начинают глаза открываться. Кто гребет, куда гребет. А нужно ли это ей? Но пока есть любовь, они плывут. А потом начинается уже потом он уже не гребет, потом она уже гребет, ну и так далее. То есть любовь не всегда является критерием создания семьи. Не всегда является первым и важным основанием. Вот это практическое понимание должно быть. Почему практическое? Потому что это практика жизни должно отложиться у вас в сознании и помочь вам самим и вашим близким, если есть еще возможность не допустить такой ошибки, а если уже случилось, то правильно выйти из этой ситуации. А из этой ситуации можно выйти по-разному. Конечно, можно кого-то из аборт выбросить вариант. Но знание того, что ты плывешь не с тем, как минимум заставляют искать выход. Они просто страдать. Они просто маяться, терпеть. Первое, что, ну, на что нужно обратить внимание. И, одно, и ему и на отношения с родителями. Вот вы познакомились сюда, дружите, любите, любить надо всех. Но. Жить надо всегда все-таки с тем, с кем. Смотришь в одну сторону, идешь в одну сторону. И идешь с одной скоростью.